Всем привет, на связи мистер Виссерф. Мы продолжаем играть в Google Orient и Виспс. И сегодня мы продолжим проходить вот эти подветринные пустоши. А, прошлый раз мы вообще собирались просто тихий лес разведать, набрели на вот это э, дикое место. И оказалось, что тут все реально печально. Причем... Ну, можем, да, мы, конечно, телепортнуться сюда, все это дело, да, там что-то пособирать, походить, побродить. Но. Смысл-то в том, что, и эту локацию нам нужно исследовать. И здесь найти вот такие вот под барханами одинокие огонечки. Вот. Локация, как я понял, тоже большая. Поэтому, поэтому мы сегодня постараемся вот до этого местечка дойти. Но тут же нас ждут всякие приколюшки с увеличением ППшки и, так полагаю, манки. Но пока по манке мы не можем посмотреть, где они находятся. Но, наверное, в ближайшее время у Люпа мы возьмем такую возможность и уже будет проще все это творить. Ну давай, кто кого. А, да, сложные эти дядьки. Но мы тоже магион. Да, взяли мы какую-то там дичайшую способность теперь. У нас вот такие мы крутые стали. И взяли осколок дух, дух, духов. да, Правильно так уже называется. А благодаря этому осколку типа... Враги быстрее респятся. Но вопрос, зачем? Зачем мне такая шняга? Я, я просто не понимаю ответа. Ёпта, он прям взрывается. Ладно, я понял. Ах, фигеть. Это при том, что у нас... Уменьшение урона теперь стоит. Мы в прошлый раз решили поставить. Потому что как-то больно прилетает все это дело по нам. Приблизиться, наверное, надо. Снизу понятно, что ничего нету. Там... -а, -а, а, вот он, чем. Типа взорвать должны, да? Вот. Вот так вот. А тут непонятно, как вверх. Тоже типа за счет... Вот этого взрыва, да? Взрывоопасные боеголовки. Ах ты, коза! Ну, то есть, если не взорвалась, то вот так вот будет, да? Давай, взрывайся. Так, ну и еще нам нужно вверх. Благодаря ней выпрыгнуть. Ай-яй-яй, не хватает. Чего-то нам не хватает. Говнюк, ну ты говнюк. И чё теперь нам это пробовать? Тоже эту разрушить? Ага, конечно. Конечно. Тут у нас есть попрыгун. А, что еще есть? Есть еще потрясающая эта штука. Сдохните. Я же буду напрыгаться им, да? Так. Ну, это уже куда не шло. Это хорошо. Блин, а как вот это разрушить? А, вижу, кажется, я систему Ай, гадость. А тут-то как мы ее отправим туда? Вверх тут подпрыгнуть, она подлетит. Давай, подлетай. Ай. Ах ты гадство. Короче, понятно. Плёвывать эту... О, да. А теперь нам надо туда попасть, да? Лично. Попытка номер два. Есть контакт. Так оттянуть. И здесь у нас что? Крылся проходик, о котором я даже и не подозревал. Хе -хе. Отлично, кристальчики они нам очень надо. А эм, как туда попасть? Ай! Ух. Бум. А вот куда надо, да? Давай, власть. фрагменты чеки жизни. Собрали чек жизни. Максимальный запас жизни возрос. Спасибо в работе тут как вопрос выше подняться только если эта хрень выпустится ой ей так тут как у нас стоят дела Собираем все, что можем, и видим, что. Давай стреляю же. Нет что ли? Я слабенький ты какой-то. Ага. Ага, свет, да? Блин, ну что за... Отхэппеливаемся. Блин, а как тут быть? Ой! Я не знаю, как я до сюда добрался, но... Я как-то получилось это сделать. Это просто жесть какая-то. Так. Я офигею. Просто какое-то везение. Так наверх попасть. Ага, конечно. Елки зеленые, серьезно. Взрывайся, гадство. Ну и гадство. Й Зеленый макарек. Так, а тут то чё? Огонь или что это? Ну да, это огонь. Блин, они прям. Тут момент перерыва. У, -у, У с Хпшкой все плохо, так. А ну да, можно было так окей. Так, вот здесь вот у нас еще есть урон. Блин, это какой-то трендец. А, все плохо. У нас все очень плохо. Так. Пошли вы нафиг. Желуди, блин, такие. А, еще выше, да? Выше гор только небо. Выше небо, облака. Ой, тут какое-то растение, походу, да? Ну по другому это не объяснишь. Крытое место, а, куда его надо запендюрить, а, куда его Запендюрить надо реально. Тут далее возможность чуть-чуть. Побаловать себя. Давайте думать, куда мы можем это И Не хватает у нас чего-то, чтобы до горликовой руды дотянуться. Чего-то не хватает. Окей. Так, есть возможность сходить сюда. О, тоже классная вещь для нас. Сохранение, возможность сюда телепортнуться. Наше спасение. Я уж не надеялся на. Что-то подобное. Что у нас все? Волшебное волшебство закончилось. Надо как-то вверх подниматься. Вопрос как? И я не понимаю, как тут это можно сделать. Есть у нас взрывающийся механизм. Ай-яй-яй. Ну хорошо, он улетел. А мне-то как вот за него? Ну ладно, я где-то здесь зацеплюсь. Ну, сложно мне представить, как я смогу до туда прям Ай-яй-яй. Пробуем еще раз. Не знаю, если не получится, то займемся чем-нибудь другим здесь. Я. Yeah. Не долетаю дать последний раз. Ба-да, ты серьезно? новенькая ай не захватывает мысли второй раз вылетел это как так понимать а то есть я его отразил и он полетел второй раз Я не, не захватываю почему-то. Блин. Охот все-таки туда попасть. Че с ней не так? Что с этими механизмами? Я здесь. Вот он я. Boom. где детонатор короче нужно на хорошем таком расстоянии держаться я так понял все это не детонировало. Ну чтоб тебя давай Нет, не прилетит она сюда. Хотела шить прилетать, но, но не судьба. Эх, как сюда попасть-то? В По любом тут камушек играет важную роль. Но нет. Но нет. Вообще никак, да? А, Чё-то я летел, да? Так, летел. Блин, да чтоб тебя то? То да, то нет? Отлично. Отлично у меня не получается.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 Тут якобы у нас, видите, что. Не-не-не-не-не. Не время дохнуть. Все не время. Ай-яй-яй. Пошел ты. Обидно, обидно. Ладно, семь это я взял, а все остальное. Ой. Да блин, что за гадость? Не, ну это не то. Это не это, это не то. Блин, даже не знаю, что делать. Вроде бы охотно все это пособирает, да. И вот эта охота забрать. Но почему-то не получается под барханами. М -м -м. Задачка, да? Ну и задачка. Печально, если честно, что все вот так вот. вот хото получить. То, что я хочу но походу нет поехали вниз собираем тут дух еще чуть-чуть так тут что у нас типа перерыв ради этого все придумано было а у меня почему опыт-то пошел потому что я сдыхал так а тут вверх тут вверх а тут вверх о вот она ч ⁇ да Ага. Так, вверх мы уже не поднимемся, да? Что у нас здесь? Здесь у нас исцеление. Блин, ну спускаться вниз. Интересно, конечно, тактика. Ну давайте. Пустился. Пик, я понял. Тут надо вот эту поставить. А, -а, -а. прям вовремя. Нет, конечно, не вовремя. Э -э, отлично. Тут прям по таймингу я зашел. Так, а здесь мы... Как мы... Давай-давай, кидай сюда. Блин, гад. Давай, вот он я. Пульни ты, а, говнюк, блин. Как его еще назвать? Где у нас тут это есть? Такая типа быстрее, чтобы возрождались. Вопрос вместо чего? Тут-то все понятно. Тут-то все понятно. Давай, стреляй в меня. Или ты не стрелок совсем? Ай-яй-яй. Получи, короче. Вот он я. Ай! Есть. Фрагменты фрагменте чеки энергии мы забрали. Так. Ладно, там-то все понятно. Здесь что, не выбегает. Гад, вот где вот нужен, он не выходит. И так все понятно, но да. Эм... Мы можем телепортнуться сюда, здесь подсобрать то, что сможем, и походу на этом все, да? Будет о да это пипец какой-то песочки пески горликова руда, спасибо М -м -м. Так сделаем. На, если мы сюда попадем. А, то есть нас тут могут еще и прибить. Да? А ага. прикольно. Вот это что за место такое, да? Где нежданчик? Совсем нежданчик. Тут якобы есть какой-то ход вниз. Вот вниз. Давайте посмотрим, что тут за входики вниз какие-то странные. Блин, это реально, походу, разведка темного леса были, да? Давайте ее добьем. Руликовая руда у нас. Ой, руда, а там осталось? Его тоже надо поднимать, да? Каким-то макаром. Тихий лес. Вот тебе и тихий лес. Куда-то еще ниже, наверное, все это дело пойдет, да? Не, ну это навряд ли мы сегодня реально справимся с этим всем. Давайте все-таки откат сюда сделаем. Не вижу смысла сюда вниз степать. Просто не потянем по времени. У нас прям минутки остались какие-то. Так, вот она. Скрытое место, походу. Ну да. Что еще скрытое место? Так, и что мы можем сделать? Давайте вот так вот сюда выберемся обратно. Во все уже сияет. Ан, ну, тут я был, мед пиво пил, пытались меня захлопнуть, но не получилось. Так, если мы спрыгнем вниз, ого, да мы так даже могем, да? Прикольно. Давай, я не знаю, куда ты будешь стрелять. Банбанула. Получи. Что мы еще можем тут увидеть? Можем увидеть, что здесь... Так мы не забрали, да? Как это сделать? А, то есть кто-то сюда должен что кинуть, да? Вот он кидает. Давай. Давай. Ай-яй-яй, давай запуляй Блин запарили. Вы. А, то есть так ты даже кидаешь? Капец какой-то. Да ты серьезно? Ай ты гадство. Серьезный парень в натуре. Давай. Ай не то. Наконец-то. Стреляй! А -а -а. Блин, это специально сделали, походу, да? Давай, давай, давай, вот он я, да чтоб тебя? Вот я, вот он, я. Да какого хрена? отлично <с> <с> просто какая-то дичь происходит Ну-ка, а если мы вот так вот сделаем? и у нас тут есть снаряд? Давай, давай, давай. О, да. Ох, а я думал, что это он. В силах нам открыть волшебную дверцу но нет пипец они кричат Где у нас там Ладно, пускай пока будет система это лопата да зловещий камень мы нашли новые предметы задания он как-то зловеще светится что я вот так прыгнул. Амаз гранки задание обновлено. В лопату решил удариться. Офигеть. Амаз без огранки. В под, э, подветренных пустошах вы нашли зловещий камень. Возможно, какой-нибудь любитель драгоценных камней может вам о нем рассказать. Отмечтите зловещий камень тому, кто в них разбирается. А, тут еще какой-то МПС. Боже. Спаси меня. От всего непонятного. Забодали вы меня, если честно. Да. Все. Фрагмент ячейки энергии. Фига тут у меня сколько всего. Кипец. Жму ударить мощный, а у меня тут стоит хил. тебе мощный удар походу он всегда сейчас будет треспиться так ну это в принципе неплохо А, вот это Папандос. Есть фрагмент чеки жизни я взял. А лысый парень у нас остался. Ой. Раскричался, раскричался. Ты, конечно, молодец. Так, что я могу тут найти? Ага. И еще хип -пешку, да? Блин, как нам все это дело победить сейчас? Я что-то не представляю, как отсюда теперь выбраться. А, вон как у нас еще можно было зацепиться, да? А как нам туда попасть? Ага, якобы с той стороны можно все это сделать, да? М -м -да. С той стороны, с той стороны. Не, ну тут я даже не знаю, как дальше двигаться. Тут в принципе все понятно. Мы туда уже путешествовали. Вот здесь вот вопрос. и э -э -э. Фрагмент ячейки жизни. Так, он просто нам дался. Еще есть вот. Это с той стороны, да, надо. М -м -м. Где вот оно тут спрятано, вопрос. Спрятано. это спрятано о это какой-то пипец другому не скажешь как он нам сюда теперь попасть еще? задачка за задачкой оп оп покрутились повертелись ну и ладно Тут лишь бы покричать. Ой-ой-ой, да ладно. Вот как можно было сюда попасть, да? А -а -а, Рез врагов быстрый. Где ж ты? Притягивание. Кто знает, что лучше, давайте вот эту поставим, корабля будем притягиваться, якобы. Ух. Не знаю, нужно ли было это делать. Тут стать какие-то механизмы, да, у нас с вами. Непонятные. Какой-то купец. Сколько тут всего этого валяется. Я понял. Тут лучше не прыгать. Тут все понятненько, ясненько. Единственное, не, вниз не спрыгнуть, да? Ехоу! Фрагмент ячейки жизни, спасибо еще за один. Ну что, нам тут отсюда только остается выбираться. Единственное, что тут кто-то еще живет. Непонятное, да и вот здесь вот место 90 процентов мы насобирали тут вот мы не смогли какой-то капец да но долго мы тут растали ничего и не скажешь так ну что, попробуем быстренько вот это и вот это наверное взять не уверен я что у меня это получится но давайте пробовать Глядишь как-нибудь, как-нибудь да получится, да? Я не могу вверх я не могу вверх я не могу вверх Ах, ну вот и сел мой геймпад это значит что реально мы на сегодня будем заканчивать именно здесь с вами был физверк всем огромное спасибо за внимание и всем пока